Когда вы желаете возможного, может случиться также и невозможное. Когда вы желаете невозможного, даже возможное становится трудным. Есть два вида людей – с низкой энергией и с высокой энергией. Нет ничего особенно хорошего в высокой энергии, ничего особенно плохого в низкой. Просто таким образом живут эти два вида людей. Люди низкой энергии движутся очень медленно, они не совершают скачков, они не взрываются. Они растут, как растут деревья. Им нужно больше времени, но их рост надежнее, определенный, устойчивее. Однажды, достигнув определенной точки, они не отступятся с легкостью. Люди высокой энергии движутся быстро. Они совершают прыжки. Они шагают через ступеньку. Работа движется очень быстро. Хорошо, но есть одна трудность. Они могут потерять все достигнутое с такой же легкостью, как и достигли. Они очень легко отступают, часто падают, потому что их рост был скачкообразным и постепенным. Рост требует очень медленного вызревания постепенного закаивания, долгого времени. Люди низкой энергии а редко идут далеко в соревнованиях. Они всегда в последних рядах, за это их осуждают. В соревнующемся мире они не умеют работать локтями, они не умеют проложить себе дорогу, их отталкивают, оттесняют. Но в том, что касается духовного роста, они могут двигаться гораздо глубже людей высокой энергии, потому что умеют ждать и быть терпеливыми. Они не торопятся. Они не ожидают, чтобы все случилось немедленно. Они не ожидают невозможного. Они жаждут только возможного.